Так, ну все. Проверяемся, как меня слышно. Наушники, видите ладно Так ну смотрю Ага слышно тогда будет угу. погнали. Так, ну все, теперь и слышно, и видно. Так, но э, сразу скажу, буду э, тулик показывать. Э, вида не пугайтесь, да, вы знаете, кучерявые хотят быть с прямыми волосами, э, с, прямим, э, с прямыми хотят быть кучерявыми э, и так далее, с длинными короткими и так далее. Вот, э, ломаю барьеры, да, это нормально, для каждого это хорошо. Так, ну погнали. Сегодня э, дело в том, что мы работаем в сетевом маркетинге. И, и вы знаете, когда мы работаем, вокруг нас направо, -та -та -та, направо и налево появляется очень много э, финансовых пирамид, да, которые при этом все время пытаются э, спрятаться за сетевой маркетинг. Да, что на самом деле не очень хорошо. И плюсы. Знаете, как это бывает? Так, дайте-ка я быстренько. Круто, спасибо, Валерия. Вот, и бывает так, что люди, которые работают в сетевом или нет, да, они... Ну, не разбираются, да, и когда ты не разбираешься, да, ты можешь куда-нибудь попасть. Вот, например, недавно, да, буквально вот, может быть, дня два назад мне скинули ролик одного из топ-лидеров, да, ну, которого на самом деле я, ну, 12 лет как-то рядом работали, и я его всегда уважала, да, то есть, ну, вот, и я... Ну, вот просто очень удивилась, да, что вот этот человек, может, он растерялся, я не знаю, да, может быть, еще что-то, но он повел свою группу в ну, финансовую пирамиду, да, вы знаете, что финансовые пирамиды, они разные бывают, да, вот есть те, которые деньги типа там вкладывают суммы под большой процент и все, да, есть те, которые прячутся, да, вот такая вроде бы, нет, мы не финансовая пирамида, у нас же есть товар, да, у нас есть там одно, второе, третье, там, четвертое и так далее. Вот, и причем люди, они очень убедительно аргументируют. Я вот на самом деле, да, я имя называть не буду, уважаемый человек, да, ну, прям вот странно, но... Конечно, я, удив... ну, я удивилась, честно говоря. Да, я знаю, да, что он был раньше, через пирамидос проходил, вот, ну, может быть, потянуло что-то такое, не знаю, да, но э, я хочу сказать так, э, дело в том, что вот когда около вас появляются э, финансовые пирамиды, причем люди очень э, аргументированно, да, вот говорят, блин, ты сможешь там гораздо больше зарабатывать, э, чем в сетевом маркетинге, да, то есть э, это тебе помощь будет э, развивать сетевой маркетинг, а вот это будет инструмент, который позволит тебе развить ту компанию, в которой ты работаешь, да, или... Ой, как это легко, люди приходят, и все там, да, то есть, э, и не стоит упускать свой шанс, да, и вот это все такое, и показывает, вот мы только начали, да, вот мы э, только как бы еще э, тестируем, а уже вот посмотри, какие уже э, деньги, да, я э, начал зарабатывать, да, и даже больше э, с этим инструментом, чем я там работал в той или иной э, компании, вот. Я, честно говоря, да, вот когда я посмотрела, ну это я сейчас в целом говорю, да, насчет финансовых пирамид, когда я узнала, да, что вот этот один из лидеров, да, компании, в которой мы были, он вдруг повел, проснувшись утром, да, вот своих людей, вот, вот этот пирамидоз, да, который прикрывается... Это просто, это просто компания, которая помогает другой компании, да? так завернуто хорошо. Вот, и вообще это круто, да, это просто партнерская программа, вот, и все такое прочее. Вот. Ну, и я, когда ее вначале начала так изучать, думаю, блин, ну, я уважаю да, этого человека, думаю, блин, но даже подумала, что он гений в какой-то момент. Я понимаю, что чувствуют иногда ну, новички или люди, которые не так давно работают в сетевом маркетинге, да, э, может быть, они там э, стесняются там говорить, да, что у них что-то не получается. А вот тут сказали: это вот, типа, как волшебная кнопка, или волшебная рассылка, или волшебный сократитель ссылок, с помощью которого ты станешь неимоверно богатым. Да? Вот, блин. Если бы все так было просто то все те, кто пользовались, вот, э, в частности, если поговорить насчет вот этой э, пирамиды, да, все бы ей пользовались, то за эти три года уже столько бы миллионеров скакало, прям вот удивляются, что что-то не скачут с утра до вечера. Вот, я покажу сейчас все. Короче, когда я стала копать глубоко, я вам покажу сейчас вообще, э, как это делается, потому что в любом случае новичкам или дилетантам, вам не нужно бояться, идти к своему спонсору да и задать вопрос по поводу, вот, например, вам кто-то сказали, да, и будет тебе счастье, да, вот кнопка, ссылка, сократитель, кэшбэк или еще нажал, и, блин, все, прям жизнь удалась, да, просто задаешь вопрос, а что как-то вот у тех, у которых жизнь удалась, что-то как-то у них, ну, не торт. Вот, поэтому не бойтесь идти к спонсору, да, к своему, да, ко мне тоже, да, задайте вопросы по той или иной компании, если вас интересует, или сегодня я вам покажу буквально, ну, и не знаю, там, можно сказать, один или два метода, по которому вообще легко определить компанию, пирамидоз это или нет, потому что раньше были письма счастья, вот у меня папа, да, Казак, у меня там даже казачья шашка э, лежит по наследству, досталась, э, кошевой таман был. И вот когда он умер несколько лет назад, я у него нашла э, целую такой пакет э, писем счастья. Да? Он каждый раз там что-то по рублю или еще что-то. -то. То есть он хотел, у него было благое намерение, да, он не сам хотел разбогатеть, он хотел э, ну, поднять казачество, э, заработать много денег на вот этих. Э, Письма к счастью, да, и ну, пустить это в казачество. И я знаю, что есть много людей, да, которым мы рано или поздно или попадались или попадутся. Сертификаты золота, бриллианты и тому подобное, да, э, но ну, это было раньше, да, сегодня это прикрытие, это пирамиды. Вот, и... Э, я не говорю сейчас об откровенной пирамиде, да, типа МММ, где говорилось, это мы вот народное достояние, мы все собрались, и вот мы тут и банки, и государства сделаем, там это там сделали. Вот. Не кэшбэк, да, то есть была куча сервисов, была куча там с этими, с карточками, да, там, ну, вот. Короче, вот, вот, вот, вот, да, вот, много чего есть интересного, что используется, заманивается и все такое прочее. Значит, прежде чем я вообще, конечно, высказываю свое мнение, я очень досконально изучаю, то есть я не говорю, вот мне дали компанию, я говорю, а, блин, это фигня, нет. Я очень ответственный человек, я очень досконально, да, не один день я изучаю, я копаюсь, да, и я смотрю на разных интернет-ресурсах и так далее. Вот, почему... Часто люди вот, ну, спорят между собой, да, ну, это то же самое: э, сетевой маркетинг э, смешивать с пирамидами, там, услуги, не услуги, кэшбэки там, и все такое прочее. Это то же самое, как попытаться воду смешать с маслом. Да, вы знаете, они не смешиваются. Вот. То есть все равно масло будет отдельно плавать на воде, да, и э, общие субстанции, не получится, э, кто бы что ни говорил. Вот, почему, да. Вот сторонники вообще пирамид, они всегда говорят о том, что вот финансовые пирамиды, и сетевой маркетинг, они очень похожи по своей структуре, вот. И нужно не упустить так выше эта пирамида. Вы пирамиды живете, живете. Сетевой маркетинг это тоже пирамида, и поэтому надо не упустить свой шанс, да, начать зарабатывать и так далее. Вот противники пирамид говорят, да это вообще, да, они как бы не знают там, вот, Плохой такой пример скажу, да, но это как фалоимитатор, который похож на тот орган, который он имитирует. Вот это то же самое, да, вот есть какое-то внешнее сходство, но вот это только это. Есть, конечно, там азартные игры там, ну и все такое прочее. Значит, вот что вы должны понимать. Вот я, когда слушала немножко там вот тренинг, да. Я смотрела да, смотрела, да, что, ну, вот тоже там лидеры, которые туда, ну, и не лидеры, да, не лидеры, скорее всего, да, которые туда пошли, потому что, ну, лидеры очень... Аккуратно, да, осторожно в это пойдут, да, туда могут пойти только те, кто длительное время не зарабатывали денег, ну, может быть, в той компании, в которой они были, но ну, это вообще глупо, конечно, ну, или просто пошли за человеком, да, которому они доверяли по ошибке и по глупости, вот, и... Многие думают, вот знаете, как у нас э, привычно, да, вот уже сложилось, что э, финансовые пирамиды, да, это когда ты, вот, как я уже сказал, вложил деньги, и вот они вот прям очень опасны, их там э, под большой очень такой процент, да, и вот можешь потерять и все такое прочее. Но э, финансовая пирамида, э, в любом случае, что вы должны понимать, да, это не просто вложение или получение процентов. Это в свою, в первую очередь, да, в принципе, ну, буквально есть два пункта, на которые, ну, по которым вы можете определить просто финансовые пирамиды. Ребят, даже не надо много вот этих пунктов, да, там одно, второе, третье, как это пишут. Буквально два пункта, да, которые это показывают. Значит, это первое. Это длительность нахождения финансовой пирамиды на рынке, потому что они существуют от 10 месяцев где-то до 3 лет. После этого они меняют морду лица, да, открывают другое название, но суть от этого не меняется. Вот это первое, то есть просто посмотреть длительность нахождения той или иной компании на рынке. Вот, повторяю, пирамиды, да, они просто меняют морду лица и, вот, и открываются по, нам, по новой. И второй пункт очень важный, по которому можно определить ну, легко и просто я вам покажу ресурсы, да, вот, ну, где все это можно увидеть и отследить. Вот. Это пример. Вот вы пришли в какую-то компанию, да, пирамида, не пирамида, ну, где есть услуга, ресурс или продукт даже, да, вы не знаете, да, пирамида это или это сетевой маркетинг. Вот, и пример, да, вот вы начали пользоваться, да, этой услугой или этим продуктом. Вы уходите, например, из этой компании или пирамидоса. Вопрос. Будете ли вы продолжать пользоваться э, вот этой услугой или этим продуктом? Если вы не будете пользоваться, да, или там, э, ну вот, например, то, что касается этого пирамидоса, вот о котором я буду говорить, ну, будете, э, зачем вам платить, э, там э, раньше это было 17 долларов, сейчас 33, э, зачем вам платить за сократитель ссылок? Да, если вы ушли из этой компании, вы не хотите здесь зарабатывать, вам нужен просто сократитель ссылок. Вы только, и он много лет, они существуют уже. В интернете, да, просто вон нажми сократитель ссылок, даже на форсаже у нас стоят сайты, да, вот с сократителями ссылок, да, которые мы использовали, когда это надо было. Вот, то есть в любом случае, если вы не собираетесь больше делать бизнес, например, в той или иной компании или пирамиде, вам не нужен этот продукт, да? Зачем вам платить даже 33 евро или там долларов, если вы можете бесплатно в какой-то момент вот ввел, и тебе дали сокращенную ссылку. Пример, да, сетевая компания, ну, вот даже, например, вот э, Dual Life, да, вот здесь. Пример, вы ушли из этой компании, да, вы не будете э, делать бизнес. Но вы видели, как много людей буквально за месяц три работы здесь – уже влюбились в продукт, да, уже хотят там и ручки намазать, и лицо, и волосы там, и, и все, что хочешь, да, и, и для сердца, и для суставов, и там вот уже есть многие. Я удивляюсь, да, кто за три месяца влюбились в продукт, то есть вы все равно будете брать какой-то продукт. Мы ушли из «Дуалайфа», например. Вы все равно будете брать какой-то продукт, даже я изменю своим принципом, да, если что, и буду брать Потому что хороший продукт. Вот в этом отличие пирамиды да, от нормальной компании сетевого маркетинга. Вот. И играть или не играть, да, вот в такие игры это всегда персональный выбор каждого. Да? Потому что кто-то играет на щелбаны, кто-то там на шашки, кто-то финансовые пирамиды, кто-то. На деньги. Да? Мир разнообразен, да, я вообще никого не осуждаю, да. Просто очень важно понимать правила игры. Почему я вам сейчас говорю: да, вы форсажисты, я хочу, чтобы вы были умными, да, для того, чтобы вы учились думать своей головой. Потому что если вы не научитесь думать сами, анализировать, искать. Ну и все такое прочее. Ну блин, кто-то за вас это сделает, да, а вы однажды утром проснетесь и результат вам может не понравиться. Вот. Поэтому сейчас, да, вот я через экран, да, вот вам просто-напросто, да, покажу. Каким образом это делается? Я вообще, э, ну, вот себе в файл скопила, скопировала несколько э, ссылок для того, чтобы, ну, пока это будет там грузиться, то и все, да, вот. Единственное, что я вам хочу сказать, да, вы должны понимать, да, вот э, моя точка зрения такова, финансовые пирамиды, как бы они там не прятались, э, не запрятывались, не имитировали, да, они существовали, они будут существовать, пока на них есть спрос, пока есть люди, которые думают, что есть э, волшебная кнопка, э, волшебная рассылка, э, волшебный сократитель ссылок, да, который ты просто будешь что-то делать, да, вот просто раз и стал миллионером. И вот повторю, да, всегда задавайте себе вопрос: а чё ж вот, ну вот, если касается, например, этой компании за три года работы, да, потому что за три года эта компания, 21-22, за три года эта компания поменяла морду лица с названием уже три раза. Вот. Так вот, спрос да, будет, пока есть люди, которые хотят, не вкладывая усилия, денег, вот, просто, не знаю, да, стараться что-то получать. Не знаю да может удовольствие да, вот от этого получают вот. и как раз вот многие вот такие пирамиды это в частности да, она как раз вот предоставляют такую возможность вот вот, вот, вот. Ты помните как игра Да вот в школе была вокруг на столе там например э -э, что-то Ну короче все вокруг стола бегают там людей 10 да, а стульев 9 Звонит звонок, и тут же нужно быстренько сесть на стуле, да, кому-то место не достанется, он выбыл, вот, э, в школе, да, вот, ну, а вы должны понимать, да, что э, тем, кто заранее знал, когда звонок-то прозвенит, да, он поближе к стулу-то и пошел, и когда звонок прозвенел, он туда сел, да, и все, да, но таких, как правило, э, меньшинство, вот, поэтому вот это вот... Э, вы должны понимать, о, вспомнила сейчас еще одну притчу, потому что буду показывать тут расчеты тоже, да, вот даже записала их себе, вот, это как один император, да, он любил играть в шахматы, да, и вот он там ходил, там гулял, и вот однажды в стране кризис, да, вот появился, и вот советник один, да, он предложил императору оригинальный способ, да, для того, чтобы решить вот этот кризис. Вот. И когда кризис был закончен, ну, император захотел одарить по-царски советник. Он говорит: Вот что ты хочешь за эту услугу, да, вот спросил император. Ну и советник сказал: Да: Я за свою услугу хочу просто клеточку, чтобы вот на клеточку шахматной доски там у меня шахматная доска, значит, просто положить зернышко. Рисовая, да, зернышко, то есть э, на одно одно, на вторую два, на третью, э, вот эту доску, да, три, вот, потом э, четыре, потом шестнадцать. М -м -м, э, ну, подожди, да, сказал император, ну, хорошо, да, это вообще небольшая цена, я готов тебе ее заплатить. Каково было удивление императора? Когда на последнюю клеточку вот этой шахматной доски не хватило зерна во всей Поднебесной. Вот в такие же игры мы играем, когда мы работаем чисто с бинарным маркетинг-планом, не путать гибрид, да, где есть месячная активность, там закупка там и все такое прочее. Да? А с бинаром, да, который не ограничен ничем, и он идет вот так вот вниз. И матрицы. Вы должны, да, как профессионалы, сразу четко понимать, какой бы товар, продукт или не был, если это А, матрицы, Б, чистый бинар, бегите оттуда, да, это первый показатель финансовой пирамиды. Значит, ну, тоже маленькая скобка, почему, органи... ну, для того, чтобы вы понимали, да, вот почему люди, которые создают эти пирамиды, да, ну вот почему они создают матрицу, да, и вот это все. Вот, а знаете, сетевые лидеры, они знают, что никакая сетевая организация никогда не развивается практически равномерно, да? одно зернышко, тут два, тут четыре, тут восемь, тут шестнадцать, да? это математика. Никогда такого не бывает. И если у вас есть сетевая огромная, там, например, уже организация с товарооборотом, да, но вы не выполнили вот какие-то вот эти условия по заполнению матрицы, да, или вот этого чистого бинара, то вам будут обещать большие бонусы, но просто вы никогда их не получите. Кстати, вот есть такая книжка. Ваш первый, Ернела, по-моему, написал, ваш первый год, она даже у меня где-то есть, в сетевом маркетинге. Вот, там есть такой поучительный пример. Вы знаете, за всю историю, там лет за 80 или сколько там уже сетевой маркетинг существует, была одна женщина из Нью-Йорка, сетевичка. И вот она пошла как раз в компанию с матрицей, да, вот, с матричным маркетинг планом. И э, она была очень талантливым, да, вот таким сильным лидером, и ей просто удалось сделать невозможное, она вот прям четко и ровно, да, вот так заполняла один, два, четыре, э, там, ну и погнала, да, вот, то есть удвоение такое у нее прям шло, и э, заполняла вот, ну, вот эту вот матрицу, да, вот новыми дистрибьюторами. Через 6 месяцев компания разорилась, да, потому что она не смогла выплатить вот этому лучшему дистрибьютору самый большой чек в ее жизни. Вот, и когда у организаторов, кстати, спросили, да, почему мы выбрали вот матричный маркетинг-план, да, или чистый бинар, тоже такое, вот, они были уверены, как, впрочем, и все, да, что просто никто и никогда не выполнит этих условий. Вот, поэтому, э чтобы не говорили, чтобы не писали, да, чтобы не рисовали, вы должны знать точно, да, что никто никогда этого не делал. Так, значит, теперь... Перегружаю, чтобы видеть, что меня видно. Так, погнали дальше, да. Значит, вот эта компания, ну, потому что вот вы запомнили, да, что я сказала, да, буквально не надо знать миллион пунктов для того, чтобы отличить финансовую пирамиду от сетевого маркетинга, потому что изобретатели финансовых пирамид, да, они изобретательны, они очень изобретательные. И они давят и жмут на самую больную такую кнопку, на жадность, да, на то, что вот человек будет богатым быстро, да, с волшебной кнопкой, услугой, сократителем, и ничего ему за это не будет. Поэтому вот как раз подходящий момент вот с этой пирамидой, да, прям вообще, да, я говорю, в самом начале вроде кажется, ой, как круто, да, когда начинаешь копать, понимаешь, что что-то пошло не так, вот. Значит, вот для того, чтобы вы понимали, на начальном этапе в 21 году появилась компания, которая называлась, сейчас скажу, revolumix.com. Значит, сегодня она заблокирована. Да, она в 21 году компания, да, которая занималась сократителем ссылок. Я вам потом покажу, да, что владельцы, да, вот всех этих трех: revolumix.com, дальше у них была компания globalweb.top, globalweb.app. И третья, уже четвертая компания, которая у них появилась, да, это уже была вот эта компания, которую мы сегодня разбираем. То есть с 21 года это все появилось. Значит, вот что касается Revolumex.com, значит, я сейчас сделаю себе VPN, потому что я сейчас в России, да, и эта компания, она заблокирована Роскомнадзором. На территории России, да, поэтому я смогу это сделать только-только через ВПМ. Значит, вот давайте смотрю, чтобы вам видно было. Так, значит, вот на телефоне, да, вот посмотрите, я ввела революмикс.com. Так, ладно, тут пока еще идет. Чуть-чуть. Ага, вот так. И вот э, смотрите, да, вот они тут. Значит, новая возможность раскрутить ресурс, привлечь. Вот 21 год, март. Э, Посетители вот три года назад э, реально работает, да, то есть одна группа. Вторая группа, э, клубы. Э, что-то тут плохо видно, да, я так подняла. Клуб миллионеров. Так, а если я свет выключу, все равно не видно. Так, ну, я думаю, так, да, вот если издалека, что-то вообще не видно. Значит, вот так вот что-то. Короче, если вы захотите проверить, да, revolumix.com. Зайдите на Facebook, клуб миллионеров, revolumix. Новая система заработка, рекрутинга, э, как это работает, да, жми, это просто бомба, аналогов вообще в интернете нет, повторяю, да, это вот это уже в этой группе 9 декабря 2021 э, года, да, я говорю, я могла бы на компе, но, ага, ну вот я ее нажимаю, да, и вот тут, э, блин, не видно ничего, ну, сами понажимаете, да, и тут видно, да, что сайт заблокирован. Ладно, еще одну группу пойду, да, вот, работа в интернете, угу. клуб миллионеров еще раз, все способы заработка в интернете, 5 ноября 2021 года, революмикс, принципиально новая система заработка. Забудьте все, что вы знали, Прежде используйте простой инструмент, сократитель ссылок, революмикс. Как это работает? Это бомба, жми. Революмикс, бесплатные рефералы. О, переходит на YouTube. Ага. А вот, кстати, да, я сейчас как раз два слова буквально об этом скажу. Значит, вот это первая компания, да, revolumix.com. Она появилась где-то где в марте 21 года. Мы потом на сайте посмотрим. Есть архивные сайты, да, где как бы ты куда ни прятался, это все остается. Значит, это рекламировалось как эффективный инструменты для заработка денег. Вот. Вообще сайт вот этого сервис, он находился на вот revolumex.com. Да? Сегодня, как я уже сказала, я вам покажу, да, он заблокирован на территории РФ, Роскомнадзором, да, почему? Потому что это мошенническая схема, да, и это заблокировано сегодня. Вот, и плюс ссылки, сократители ссылок, да, это люди часто размещали в соцсетях, да, то есть для того, чтобы с помощью этого сервиса, ну, привлекать людей там для другого бизнеса или для чего. Вот, когда, если ты зайдешь, да, вот те, кто не в России, вы сможете зайти на этот революмекс.точка.ком. Если вы туда зайдете, вы увидите, что там такая система глобального структурирована или как заработать 150 тысяч долларов в месяц при помощи своего указательного пальца без вложений и риска. Сейчас Без вложений и риска, только с помощью, ну, я не знаю, да, вот, э, указательного пальца. Вот, за одну-две недели, да, и тра-та-та-та-та, вот он, да, вот так пишется, революмикс. Вот, значит, теперь... Вот эта вот компания, да, значит, когда ты рассматриваешь вот эту систему, да, которая в принципе предлагает вот эту раскрутку, да, это вроде бы не похоже, да, на другие там серверы, вот, но здесь привлекают людей, да, и в принципе, да, ты должен только просто оплатить вот за этот там за сервис, да, и тогда денег будет много. Вот э, обратите внимание, да, вот здесь стоит вот такой, сейчас опять покажу, вот такой, э, видите, это самая таблица пассивного участия, да, то есть вот. Сколько человек пройдет по ссылке, да? А сколько процентов захотят сократить свои ссылки, попав на этот сайт? Да, 7 процентов, 7 человек. А как вы думаете, сколько зарегистрируется? Ага, 6. А сколько процентов? Да, Тогда 19. Ого, сумма вашего пассивного дохода внутри Революмикс за этот момент сто 150 тысяч 370 долларов в неделю, в месяц. год. Вот. Ну вот. Это как э, круто-то. Вот. То есть вот наш этот э, Revolumex первый, да, вот который э, пошел. Значит, э, вот этот вот э, сервис, да, раскрутки. Э, он вроде бы, да, как партнерка и раскрутить, и заработать. Вот, но по сути вы должны понимать, что это не то и не другое. То есть вот это, это Изделие, которое создано турецкими аферистами под предлогом раскрутки мошеннической вот этой серовой сетевой пирамиды. И вот это, кстати, подтверждает Центральный банк Российской Федерации. да. Сейчас вот я вот он сейчас прям покажу вам. Да, вот. Простите, что вот так. Вот смотрите, да, вот есть такой сайт, да, Роскомнадзор. Вот мы вводим революмик сюда, да, и нажимаем. Вот здесь, да, можно проверить, какие сайты являются мошенническими, да, заблокированы. Сейчас еще раз. Ага, надо ввести. Сейчас введу проверочное. Так, смотрим. Вот, видите, ограничения доступа, да. Почему? Значит, э -э вот, потому что этот э сайт, он э заблокирован в Роскомнадзоре, да, потому что э он является э мошенническим. И не только в Роскомнадзоре, да, э есть еще... Я просто странички тут пооткрывала, да, чтобы посмотреть. А вот, например. Вот, смотрите, да, вот Банк России, да. Где список компаний официальный, легальный, да, Банк России, где есть список компаний с выявленными признаки нелегальной деятельности на рынке. Вот Революмикс, да, за все годы вводим. Вот он, да, организация, которая мошенническая, видите, Ну, то есть вот таким образом, да, тоже сразу же, вот она выскочила, да, вот если мы на нее сейчас нажмем, видите, да, признаки финансовой пирамиды, да, заблокировали ее 17 декабря 2021 года, вот, то есть вот это, это первая компания, с которой, скажем так, владельцы вот эти турки да, вышли на рынок и стали работать. То есть э, вот это, да, это аферисты, да, которые этим занимаются. И на самом деле переводить деньги, вот те, кто работали э, с Революмиксом, да, это большая ошибка, да, потому что фактического вот этого функционала по э, сократителям ссылок. И, кстати, вот тоже сейчас экран еще раз покажу. Вот смотрите, да, Revolumex был, да, который сейчас в Global Web превратился, вот в двадцать первом году. И вот прям тут конкретно говорится. Финансовый инструмент и зарабатывать хорошие деньги от того, что раньше вы делали бесплатно. Все гениальное просто. Идея Revolumex в том, что мы объединили сервис коротких ссылок с восьмиуровневой системой. И на выходе получили комбайн по заработку и продвижению вашей информации в интернет. Все люди, перешедшие по вашим сокращенным ссылкам, запоминаются системой. И если они захотят также сократить свои ссылки, перейдя на главный домен, как это часто бывает, они зарегистрируются к вашему логину и будут находиться в вашем первом уровне. Их посетители точно также смогут воспользоваться сервисом, и при регистрации они будут находиться уже в вашем втором уровне. Все повторяется точно так же и с каждым новым уровнем в вашей сети появляется все больше и больше людей. И всех последующих в вашей сети легко... И если при каждой оплате почти 80% от этой суммы в виде партнерских вознаграждений, система автоматически распределяет на 8 человек, находящихся во взаимосвязи до восьмого уровня. И если всего 5% людей... Вот... Да, видите, Революмикс, да, который легким мгновением руки превратился в следующую компанию, да, которая называлась, после того, как ее заблокировали, да, она превратилась в компанию Global Web. Это еще не вот это, не Веб, Glo, Web, да, а это еще следующая была, которая владельцы одни и те же значит, которая появилась в 2022 году, то есть то же самое, да, это сокращение ссылок, это заработок, да, и все такое прочее, и там то же самое, да, заработок в 150 тысяч долларов, да, и прям вот те же самые картинки, но, правда, вот здесь уже другая была, вот, вот это вот, сейчас опять покажу, да, вот на следующем этом, да, здесь было уже, Картинка была немножко другая, да, но вот тоже. Кстати, вот здесь на этом сайте вложения были 17 евро и на глобал веб, да, вот это следующее, который был в 2022 году, который появился после Revolumix, который они открыли. Здесь нужно было, в бинар отдавалось 12%, да, значит, всего 17 была стоимость годовая за бесплатный вот этот сократитель ссылок. С первого уровня 3, со второго, третьего, четвертого, пятого, шестого по одному доллару, и с восьмого уровня получали 4, да, вот здесь бинарная была маркетинг план, да, но ничего не меняется, да, то есть не мудрство, и а лукаво просто изменили цвет, другие проценты, да, изменили э, немножко э, э, революмикс, вот, но суть, э, как говорится, хрен редьки не слаще, да, и в принципе э, осталось все то же самое, то есть компания, как они говорили, которая готова платить людям миллионы, вот, и вот, и когда ты начинаешь изучать вот этой еще перед этим вот компания, о которой я буду говорить, когда ты начинаешь детально изучать, оказывается, да, что э, говорят миллионы, да, такие анонимы, да, вот такие прям анонимы, ничего нет, никакого там информации, никакого юридического характера, никаких адресов, да, никаких телефонов, но зато написано с любовью в конце, да, вот наш адрес, вот. Даже телефона нет, да, непонятно, где находятся. И я знаю, что многие, они даже не знали, что это наши турецкие друзья, да, которые вот тут обещают миллионы заработок, а сами себя не показывают. Вот, то есть это понятно, да, что очередное мошенничество. И Global Web, да, это детище предыдущего революмикса. Сейчас все покажу в конце. И это было создано после того, как революмикса заблокировали, как мошенническую схему, да, для того, чтобы продолжать обманывать людей да, и лишать их денег. Вот. А теперь вот сейчас мы... Э, я вам сейчас покажу вот этот. Так как глобала уже нет... Да, вот так, где тут экран у нас? Так как революмикс у нас перешел в глобал глобала а тоже уже нет, да, вот он такой, видите, вот он, эти глобал, глобал вот, и когда мы тут нажимаем на него, смотрите, как сегодня, да, нажали, брюки превращаются в элегантные шорты, превращаются в глобакс веб.ком как-то очень неожиданно, да, вот. А если тут сюда нажимаешь, да, страничка авторизации, но Global Web, который уже не работает. Очень хорошо сокращали тоже ссылки, да, и на этом все закончилось. Вот. Теперь, значит, поучу вас немножко, да, как ну, какими ресурсами вы можете проверять. Да? На самом деле есть. Два ресурса, по которым можно очень удобно, скажем так, да, кстати, да, вот то, что касается банка, то, что я показала, вот с июня 21 года Центробанк, вот который я показала, да, он ведет вот этот вот публичный реестр недобросовестных организаций, да, и список, он обновляется, да, еженедельно, по вторникам, поэтому... Это где-то вот с октября 2021 года. И там уже более 433 компаний с признаки финансовых пирамид. Вот. Их, кстати, 161 добавили в 2021 году, и среди них был вот этот вот революмикс. Поэтому владельцы, да, вот, которые запустили вот это все, да, они, видите, как бы не мудро, стоя, лукаво показывают, как вот этот вот э, император, да, который попытался э, вот это вот все сделать. Так, а вот сейчас, смотрите, у нас появился э, Global Web. Видите, блин, опять та же таблица расчетов, да, то есть только единственное, значит, здесь они изменили как бы, да, вот это вот, да, вот, кстати, вот посмотрите, да, вот в конце, видите, сейчас так подниму, видите, да, ничего, ну, вот мы сейчас посмотрим, кстати, я здесь открыла договор оферты да, вот здесь в globalweb.com, ой, в globalweb.com и в globalweb.app. Значит, видите, ни контактов, ничего нет, да, вот вы сами потом понажимаете, увидите, ничего нет, вот, но зато, э, да, тарифы повысились, видно цены-то повысились, поэтому сегодня у них тут стало уже э, по маркетингу, по бинару, да, по пирамидосному не 17 э, долларов в год, как это было в «Глобале» и в «Революксе», да, 33 и здесь уже у них тут две ноги, проценты идут у них с первого уровня 10 долларов, то есть там было 3, а здесь 10, там было 17, тут 33. С первого уровня 3, со второго, третьего, четвертого, пятого, шесть, седьмого по 2 доллара, и с восьмого уровня да, тебе 7 долларов платят. Значит, здесь идет бинар, две вот такие ноги. Для того, чтобы у вас бинар здесь вот закрывался, да, вот на Global вебсе уже в этой пирамидосе, вам нужно, чтобы у вас с одной стороны было 300 баллов, а с другой 600, да, чтобы как бы закрывался цикл, который вы получаете. То есть для того, чтобы вы получили 100 долларов по маркетинг-плану, вам нужно, чтобы у вас было 225 бизнес-аккаунтов. Слева и справа 225 человек, которые раз в году возьмут вот эти 33 евро, и тогда вы получите ваши 100 долларов. Значит, компания говорит о том, что 4 доллара она себе забирает, да, за работу. но 4 балла она возвращает в сеть. Блин, какие турки красавцы, да, вот прям вот все отдают, даже 4 доллара себе берут и тут же возвращают обратно. Значит, договор оферты. Вот смотрите, да, договор оферты, это вот здесь пишется. Вот здесь вот, смотрите, в конце сайта, да, вот видите, договор оферты. Я их уже открыла для того, чтобы время не терять. Вот договор оферты. Global веба второго а блин вот тут он, вот он второго пирамидоса да вот который после пошел этой ну которая говорила вот а вот это видите это договор оферты Global веб а вот договор оферты глобакс веб вот этого пирамидоса, куда наш уважаемый лидер повел людей. Да, и вот здесь, видите, написано. Прямо один в один все. Да, вот. Только вот тут публичные оферты Globax да, а вот в этой Global Web. Global Web. Globox Web. Да? Видите? Опа. То есть, ну а что там, не мудрость своего. Раз туда-сюда, туда-сюда. Видите? Одно и то же. Договор оферты одинаковые. Вот. И, кстати, обратите внимание, да, вот они тут пишут, а, там, если что-то, да, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, да, только чуваки, которые это все создали, они чистые турки, а вы будете потом с ними судиться, да, неизвестно с кем. Так вот, значит, значит, как я уже сказала, да, как еще проверяется, значит, для того, чтобы узнать, когда, в частности, был, ну, открытое имя, да, вот опять же, да, есть is, да, кто ты, по-моему, так переводится, значит, сейчас я вам Покажу. Опять же, да. Вы открываете вот этот ресурс. Тут, видите, вот все приходится показывать туда-сюда, но ничего, да, вы должны понимать. Значит, вот смотрите, да, хуиз. Вот хуиз. Да, вот здесь вы просто вводите сайт. Вот здесь я ввела, один ввела Global Web, а другой потому что тот первый уже совсем на А, который заблокирован, и Global Web, да, вот посмотрите, да, когда они были открыты, вот второй, который был пирамидосниками этими открыт, вот он, да, он был открыт у нас, зарегистрирован, когда тот закрыли, да, вот, они открыли второй сайт, вот этот, Global 17-го, о, как раз его тогда заблокировали, и они тут же открыли следующий пирамидоз, да, с сократителем ссылок, 21 -го года. И для того, чтобы не мучиться, так как они знают, да, что он уже, вы видели, да, я уже переходила по нему, и вы видели, что мы попадаем уже с того сайта на вот этот GlobalX, да, то есть вот они открыли второй. Когда вы начинаете смотреть, да, это одни и те же, да, вот один и тот же сервер, да, вот смотрите, хоп, Э, ничем не отличается. Видите, даже с одного э, сервера, да, то есть они даже сервер не меняли. Просто купили, зарегистрировали э, другое доменное имя. Вот. Вот это э, второй ресурс, по которому вы можете э, просмотреть веселых и находчивых, да, которые э, обувают на и на мошенники. Теперь... Еще. То есть, в принципе, как я уже сказала, да, пирамидоз легко определить. Два. Первое. Будете ли вы использовать этот продукт, если вы не будете делать бизнес? Вот. И второе. Это... Как времени, сколько времени он существует на рынке. видите, что вот этот пирамидоз, да, он уже за три года уже третье имя, да, по новой пооткрывался уже третий раз, да. Ну, коню понятно. Я понимаю, да, что есть люди, да. Помните, я всегда говорю, есть слово «идиот». Идиот – это человек на протяжении жизни делает одно и то же в надежде получить другой результат. Значит, кто-то уже на сократителях ссылок получил, да, кто-то нет, пошел. Кто-то еще не получил, пошел снова в этот же пирамидос с другим названием. Так вот, дальше, да, как вы можете. Дело в том, что как можно поймать пирамидосников, да, вот владельцев, которые их открывают. Есть специальный поиск владельца, можно найти через веб-архив. Значит, веб-архив, что это такое? Когда вы зайдете на сайт archive.org, да, и вы наберете любое доменное имя, вы... Сможете выбрать, да, вот там вот есть такие, я покажу сейчас, да, вот такие даты, как обновления, да, и всегда что-то найдется, каким образом развивался этот сайт, как он менял название, как он менял дизайн, да, там, кто там работает и так далее. То есть есть вот это тоже один из способов для того, чтобы узнать, кому принадлежит домен, хотя он нигде не фигурирует. Вот, и вот это вот все зависит только от вашей находчивости и упорства, да, если кому-то лень это сделать, ну, потом просто не плачьте. Вот, для того, чтобы вы понимали, опять же, как это делается, я опять сейчас быстренько, я вам покажу, угу. я покажу быстренько, да, вот сейчас, ну, например, как форсаж был, развивался, видите, вот форсаж, да, вводится, форсаж инфо, да, и вот здесь вот, видите, вот он развивался, видно, с 12 вот по 23-й год, и вот есть такие, такие вот, вот такие вот, раз, когда сюда нажимаешь, да, вот, вот давайте раз, вот какой-то 14-й год, ну, ладно, 14-й, угу. по этой ничего нет, кнопочки, ладно, сейчас посмотрим другую, то есть тут не все кнопочки работают, да. Ну вот пример за двенадцатый год сейчас нажмем и посмотрим, да, вот ну какой был Форсаж. Видите, тут много таких, которые можно понажимать и посмотреть, каким был он. Вы представляете, Форсаж был вот таким, вот так начинал в двух в 2012 году. Видите? То есть вот даже в двенадцатом году уже нет этого сайта, но здесь можно. Вот, например, ну, давайте 2014 год нажмем, найдем где тут какую-нибудь любую, ну, например, эту. Видите, вот таким образом, да, можно увидеть в архиве, что ж такое, интернет, что ли, у меня, а, вот, да. ну, вот, октябрь 2014 года. Это вот вам для примера, да, чтобы вы понимали. О, видите, через два года форсаж уже был вот такой. Эти прикол, да? О, эти как, если кто-то помнит, да, будущее, это тем, кто знает и действует. Вот. То есть вот таким образом вы можете проследить любой сайт. И вот вы видите, да, вот как он работает. Да, вот это все, это все форсаж. Вот. Пример форсажа. А теперь давайте... Посмотрим, как у нас работают наши, вот я их тут нажимала, да, значит, когда ведешь вот этот Global Web, вот видите, вот они начинали где-то, я уже тут открыла, значит, вот они начинали вообще давно, да, и на самом деле они вначале, вот владельцы э, вот этой мошеннической пирамиды, да, они были вроде бы даже нормальные чуваки, да, смотрите, раньше у них было все, да, у них был телефон, вот, у них там, ну, вот Стамбул тут все написано, адрес, да, вот они разрабатывали там даже вот... Э, ну, дизайн там, SEO занимались, да, то есть, вот видите, турецкие лиры, вот нормальные, то есть были нормальные люди, да, вы сами потом. А вот посмотрите, да, я вот тут поискала, и э, в 2018 году вот я нашла этих владельцев, да, вот как раз это эти владельцы, Абдулла Эрхан и Раджеп Джихан Рансой, вот. Владельцы, да, с которыми, если что, вы будете судиться с турками на территории с сократителями ссылок, с этими, да, которые вот, вот, видите, вот, вот, познакомьтесь, да, вы должны знать людей в лицо, когда что-то пойдет не так. И судите с ними на здоровье, да, правда, их уже, э, они живут в Турции. Вот, то есть вот таким образом... Вы можете сами вот это вот все просмотреть, да, и увидеть. Вот, именно вот по этому ресурсу, да? Ну, вот тут я тоже проверяла, да, вот, кто владельцы, да, ну и так далее. Вот. То есть вот это, да, это у них тут вот специальные текста, как вот это делать. Вообще, я сейчас заканчиваю, я думаю, что вы не дураки, просто немножко резюме подобью. Вы должны просто четко понимать, значит, что финансовая пирамида, да, она обладает, не только, да, вот этими признаками, там сверхвысокая гарантированная, там прибыль, там и все такое прочее, да, она еще, если вам говорят, что вы будете получать деньги последующие зачет предыдущих, это точная схема финансовой пирамиды. А здесь вот эти все проценты, как я уже сказала, с 1-го 10, 2-2-2-2-2, с 8-го 8, и плюс для того, чтобы получить 100 долларов по чистому бинару, вам нужно открыть 225 бизнес-аккаунтов, а это значит здесь, в этой пирамиде, вам нужно постоянно подписывать людей на 33 доллара, и если вдруг вы не делаете бизнес, вам просто не нужны будут вот эти сократители ссылок. И вот этот тест на выявление замаскированных финансовых пирамид, да, вот и скажите мне спасибо, да, потому что я копала, я настойчива, да, и за вот эти два дня, да, я много раскопала то, чего не показывают и все такое прочее. Потому что вот эта гипотетическая ситуация, да, когда все жители города, они, предположим, вступят, да, вот в компанию. Вступают в какашки, да, ну, вступят в компанию сетевого маркетинга, и продавать продукт будет некому, да, никто не будет сократить или ссылок брать, да, или там э, никто уже не сможет там и э, продукцию какую-то покупать, но так как в компании MLM продукт заканчивается, вот у нас, да, взял крем... Блин, он скоро заканчивается, тебе нужно еще взять. Это товарообороты, все зарабатывают деньги. Да? А когда это просто ссылка, которая сократитель ссылок, и э, блин, все в нашем городе у всех сократители ссылок, да? и другие никто больше не берет этот сократитель ссылок, потому что он уже взял ее на целый год. Вот эта э, компания, она тут же заканчивается. Вот вам Галимый Пирамидос. А компания, в которой есть продукт, который нужно брать э, каждый месяц, она будет процветать за счет внутреннего потребления своих э, БАДов. Вот и все. То есть вот это вы все э, должны э, понимать. Значит, Замаскированные финансовые пирамиды, какие бы они ни были, э, с услугой, э, с кэшбэком, с сократителем ссылок, э, с большим процентом удвоения, да, это все равно остаются финансовые, замаскированные или нет пирамиды, которые продолжают вовлекать людей в свои сети до тех пор, пока вы не научитесь объективно смотреть на вещи. Будьте здоровы!